Форксити Сити выносят Люди грабят все Золото, драгоценности Вот они, патриоты Местные Которые Разбирают все отлично вот они волшебники все довольны все хотят побольше вещей люди держитесь стартовые пакеты есть